Ребят, дорогие друзья, с вами Илья. И сегодня мы будем играть на рикошете, а почему по мастерству, вторую бронзу. Прикиньте, у меня первый браулер который идет на вторую бронзу. Вообще, Нико ни на ком не играю больше, чем на рикошете. Потому что я хочу титул, сер сердце ед. Мне просто нравится это слово. И поражение, вы видите сами, победы, там вообще прям кошмар. Ааа... Самое главное, мои дорогие подписчики, спасибо вам большое за активность на предыдущем видео, где я играл за Барлея в дуэле. Вы поставили очень много лайков. На 46 просмотров 8 лайков, это просто сумасшедший какой-то, не знаю, статистика. И плюсом ко всему вы написали 4 комментария, 3 там, о том, что вы меня реально смотрите. Под этим видеороликом тоже напишите, потому что когда я вот реально записывал вам предыдущие там видеоролики, Вообще активности не было. Я, как будто реально сам с собой разговариваю. Там вообще. Алло. С кем я тут вообще? Кому я записываю? Вот. А вот в этот я понял, что я реально записываю настоящим людям. Это так кайфово, ребят. Спасибо вам большое. Пламенное сердце вам. Вот. И... По погоде, кстати говоря, вообще какой-то бред происходит. Серьезно, вам нравится, что вот идет снег? У меня, честно, идет снег 12 марта. Под окном снег идет. Хотелось бы, конечно, весну уже, солнышко там зелень. Но вообще такого не происходит. Посмотрите, как мы просто рашим наших противников. Посмотрите, просто ну не даем шансов. Гляньте, а как он умер-то? Я один остался. Посмотрите, просто мы 32% оставили у противников, а у нас вообще 95%. Это кайф. Чуда болтаю, болтаю. Микрофон, не знаю, зацените микрофончик новенький. Что там, как вам? Нравится, не нравится? Хорошо, добиваем PEM. Вот. Если что, я микрофон поменял. У меня был BM800, но из-за того, что там USB отошел, я поменял на свои наушники, которые самсунговские. Вот такой вот остался микрофон. И все. Что-то много дизов вообще-то. Конечно, непривычно. Против нас и Мамараши играл. Интересно. И мы опуем вторую бронзу мастерства рикошета. Иху. Большое спасибо. Я чувствую ваше поздравления. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Так. И. Наконец-то. Мой первый бронзу на вторую бронзу. И сердцеед скоро у нас будет. Титули. Пошел я дальше. Апать его. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.